Раз, два, три, четыре, пять Загибай скорее пальчик Очень просто сосчитать Сколько лет тебе, наш мальчик? Поместился возраст твой В детской маленькой ладошке Наш сыночек золотой Наша маленькая крошка. Были солнца горячей годы первой пятилетки, А сегодня юбилей отмечает наша детка. Поздравляем все тебя и желаем мы с любовью, Чтобы ты имел дитя всегда крепкое здоровье. Был веселым, смелым был, сильным был таким, как папа, чтобы, сын, ты не грустил, никогда, чтобы не плакал. С книжками всегда дружил, был сезнайкой пытливым, И, конечно, чтобы был обязательно счастливым.